Всем привет друзья, вы на канале Science TV, и наконец у нас появилось долгожданное видео. Эм, столько времени прошло, я надеюсь, что вы про меня не забыли, а я вот про вас лично не забыл. Я лично этому очень рад, и надеюсь, что вы тоже рады. В моих представлениях это было куда круче, чем только что, но я думаю, что суть вы все же поняли. А для тех, кто еще не подписан на мой канал, то пожалуйста подписывайтесь, чтобы не пропускать новые и полезные видео, которые с каждым разом становятся все лучше и лучше, да прям во всех направлениях. Ну а сейчас готовы узнать, зачем человеку волосы, ведь мы к ним так сильно привыкли, и было бы неплохо узнать, зачем они нам нужны, какую функцию они выполняют. И сейчас, прямо сейчас мы разберем это. Так что досмотрите видео до конца, чтобы узнать о суперспособностях наших волос. Как мы знаем, человек относится к млекопитающим. А у всех млекопитающих есть, угадайте что? Конечно же волосы. У них у всех есть волосы. И сейчас на примере других животных мы можем убедиться, насколько полезны волосы. Переходим к примерам. Пожалуй... Главная польза состоит в том, что они удерживают тепло тела. И я думаю, что вы согласны со мной в этом. А вы, именно вы, знали, что волосы тропических животных помогают им защищаться от воздействия солнечного света. Моя интуиция подсказывает мне, что вы об этом уже давно знали, но если не знали, то теперь знаете. Я согласен с вами, что это было чересчур просто. А вот следующие примеры, они будут уже посложнее. Так, длинная грива способна защитить шею животного. А теперь сами попробуйте предположить, защитить от чего именно. Включайте мозги, думайте и отвечайте в комментариях. На правильные ответы я отвечу правильно. Ах да, давайте теперь сделаем так. К примеру, в конце этого видео вы оставите свои комментарии. Если оно достаточно интересное и креативное, то в конце в следующего уже нового видео, э, в конце я отвечу на ваш комментарий лично. Но ваш комментарий должен быть интересным и креативным, для того чтобы я обрел на него внимание. Но я думаю, что основную суть вы поняли, то есть э, после просмотра данного видео вы оставляете комментарий и на следующем видео уже в новом я отвечаю на ваш комментарий, без разницы, вопрос это или утверждение, может я даже вместе с вами посмеюсь, но кто знает, оставляйте свои комментарии. Для того, чтобы не пропускать новые видео, обязательно после подписки нажимайте на колокольчик, чтобы их не пропустить. А мне так это интересная идея, и я собираюсь так делать в конце каждого видео, ну что вы думаете по этому поводу? Ну ладно, а теперь вернемся к видео, волосы дикобраза помогают ему сражаться со своими недругами то есть врагами. Кстати, если вы думали, что у дикобраза колючки, то вы очень сильно ошибались, у него на самом деле это острые волосы, но все же, если вы не забыли, то остается один вопрос, зачем человеку нужны волосы? Прежде всего надо отметить, что при рождении ребенок покрыт мягким пушком, вы наверняка уже замечали это. На картинках, например. И вы наверняка знаете, что по мере того, как ребенок взрослеет, его волосяной покров превращается в волосяной покров взрослого человека. А развитие этого волосяного покрова регулируется определенными железами, содержащими специальные гормоны. У мужчин эти гормоны вызывают рост волос на теле и лице, сдерживая одновременно рост волос на голове. У женщин, как это ни странно, эти гормоны работают совсем наоборот. У них меньше волос на теле и лице, но больше волос растет на голове. А вы знали, что эти различия в росте волос у мужчин и женщин называются вторичными половыми признаками? То есть э, это один из возможных способов различить два пола. Ну а вы, напоминаю, чтобы не пропускать новые и полезные видео на данном канале, обязательно подписывайтесь, и после нажимайте на колокольчик для того, чтобы в дальнейшем не пропустить новые и полезные видео, а также можете меня поддержать, поставив этому видео лайк. Интересно, борода у мужчины не только показывает, что он мужчина, но и как принято считать, придает мужчине облик сильного и достойного человека. А вы согласны с этим мнением? А вот знаменитый испытатель 19 века Чарльз Дарвин считал что по мере развития человека ему нужны были тонкие волоски на теле, чтобы содействовать испарению пота и дождевой воды. Итак, это означает, что волосы, которые находятся в определенных частях тела, такие как брови, ресницы и волосы на ушах и в носу, помогают защитить эти отверстия тела от пыли и насекомых. Да-да, вы не ослышались, от насекомых тоже. И на этом данное видео подошло к концу. Если оно было вам полезным, интересным, познавательным, увлекательным, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А для того, чтобы не пропускать новые полезные видео в дальнейшем, то обязательно после подписки нажимайте на колокольчик. А, и также не забудьте оставить свой коммент, для того, чтобы в следующем видео получить на него ответ. Но при случае, если оно будет интересным. А вот еще парочку интересных видео. Приятного вам просмотра.